Кромкофрезерный фрезерный станок R800B предназначен для снятия фаски удаления заусенцев от обработки с прямолинейных и криволинейных кромок небольших деталей, подаваемых вручную. Станок оснащен мощным трехфазным двигателем на 750 Вт. Для получения прямолинейной фаски нужно воспользоваться V-образным столом. Ее величину можно изменять от 0 до 3 миллиметров. Для этого нужно ослабить фиксацию стола, слегка открутив две стопорные рукоятки, затем повернуть настроечный диск до нужной величины и затянуть стопорные рукоятки. Угол наклона фаски можно изменять от 15 до 45 градусов. Для его изменения необходимо ослабить винты крепления поворотных секторов по одному с каждой стороны надавить на направляющие в нужном направлении и достигнув требуемой величины зафиксировать поворотные секторы винтами крепления. Рабочий инструмент – фрезерная головка с тремя сменными пластинами. Скорость ее вращения – 8500 оборотов в минуту. Сняв защитный кожух и узкую направляющую, получаем доступ к головке. Воспользовавшись ключом, можно повернуть или заменить режущие пластины при износе режущих кромок. Направление движения заготовки указано стрелкой. Для получения криволинейной фаски нужно воспользоваться плоским столом. Ее величину можно изменять от 0 до 2,5 мм. Для этого нужно расслабить стопорящий диск, затем покрутить круглый стол до нужной величины фаски и затянуть стопорящий диск обратно. Угол фаски неизменный и составляет 45 градусов. Рабочий инструмент – фрезерная головка с двумя сменными пластинами. Скорость ее вращения – 12 тысяч оборотов в минуту. Расслабив стопорящий диск и открутив круглый стол полностью, получаем доступ к головке. Для поворота или замены режущих пластин с изношенными режущими кромками нужно выкрутить, а потом закрутить обратно винты крепления. Направление движения заготовки вокруг оси указано стрелкой. По окончании работы обметите станок щеткой для удаления остатков обработки материалов и протрите ветошью.